Всем привет, меня зовут Станислав Орехов, я дизайнер и руководитель студии дизайна. Хочу сделать вам предложение. Если вы чувствуете, что дизайн интерьеров это ваша профессия, то вы можете проверить это в деле. Мы сделали системный, последовательный курс по освоению профессии по дизайну интерьера. Это не двухмесячные курсы для девчонок, которые учат делать коллажи и цветовые палитры. Это действительно последовательная, системная, умная программа на полгода, где вы сможете от самого начала до конца освоить профессию дизайнера. Вы изучите, как общаться с клиентом, как делать техническое задание, планировки, визуализацию, как строить дизайн, технические моменты увязать с той красотой, которую вы делаете. А самое главное, вы сможете сменить профессию, вы сможете освоить все это дело с нуля, потому что технология позволяет это сделать, если вы будете заниматься и действовать пошагово. У нас готова полностью система, по которой прошли уже большое количество человек, с абсолютного нуля стали дизайнеров, осуществили свою мечту, которые могут теперь выполнять проекты по всему миру и получать настоящее удовольствие от своей профессии. Если вам все это интересно, то читайте подробное описание под этим видео. Курс начнется уже очень скоро, группа практически набрана, но еще есть пару мест, и вы сможете принять в этом курсе участие. Смотрите ссылку под этим видео, пишите нам на почту, звоните по телефону и регистрируйтесь на этот курс. Осуществите свою мечту и станьте настоящим дизайнером профессиональным, который будет делать проекты от начала до конца для удовольствия клиентов.